Бьюти-роды рода это относительно новая концепция вакушерства. Честно говоря, это просто в какой-то степени экономия времени и денег. Мы совмещаем две операции в одной. В этом и заключается весь смысл бьюти-родов. Предположим, мы делаем кесарево сечение, и у женщины имеется определенные изменения передней стенки живота, ожирение, скопление жировых комков – от, отвислась кожи и так далее. То есть параллельно после того как мы достаем ребенка и успешно завершаем кесарево сечение, мы как бы завершаем эту операцию пластикой живота. Вот практически и весь суть бьюти родов В акушерской среде очень долго бытовало такое серьезное сильное мнение, но и до сих пор сильно особенно в кругу российских акшер-гинекологов, что кесарево сечение не должно совмещаться никакой с другой операцией, включая пластику живота, удаление миом, удаление кисты яичников и так далее. И мне кажется, что это мнение прошлого, а не настоящего. Поскольку новые хирургические технологии, применение антибиотиков, новый шовный материал делают совместные с кесаревым сечением операции гораздо менее опасными. Поэтому все зависит от индивидуального конкретного случая. В моей личной практике я обычно смотрю пациентку сам, если необходимо, консультируюсь с пластическим хирургом. Потому что целый ряд манипуляций пластические хирурги делают немножко по-другому. И мы иногда оперируем вместе. Поэтому э, это совместное решение пациентки, акушер-гинеколога и пластического хирурга. Но в большинстве случаев пациентки очень довольны результатами. Э, мы учитываем тот факт что организм женщины после родов э, приходит в форму постепенно. И эта концепция уже как бы включена в план операции. Что касается бьюти родов или комбинации кесарево-сечения с любыми другими операциями, по крайней мере в нашем опыте, по нашему опыту, это не существенно увеличивает риск самой операции кесаревого сечения. Надо совершенно четко знать, что восстановление идет как бы после двух операций, как кесарево сечения, так и абдоминальные пластики, липосанкции и так далее. Но, как правило, пациенты восстанавливаются после кесаревого сечения через 3-4 дня. 5 дней, на третий день, как правило, уходит домой. И примерно тот же ритм соблюдается и при комбинации этих двух операций. Иногда пациентка задерживается на один лишний день. Но опять же, это очень индивидуально, потому что иногда мы сталкиваемся с пациентками с очень большими отложениями жира на животе и убираем до 3-5 килограммов жира во время кесарево сечения. Понятно, что такие пациентки восстанавливаются дольше, но они восстанавливаются дольше, даже если бы мы не делали эту операцию. То есть практически все зависит от индивидуальной ситуации, но в целом мы очень оптимистично смотрим на бьюти -роды при правильном подборе пациенток и хирурга.